Привет, друзья! Мы находимся на новой локации, а это значит, мы продолжаем экспансию Солнечной системы. И следующий у нас на очереди планета Меркурий. Да, сегодня я вам расскажу о комплексе Вилл Меркурий. Итак, поехали! Мы очень долго выбирали и наконец нашли классный земельный участок. С одной стороны это заснеженные вершины, с другой стороны это море. Практически 80% земельного участка находится на ровной поверхности. А это значит, не нужно производить дополнительных земельных работ. А это очень важно для сроков строительства. Коммуникации почти все центральные, подведены и готовы к началу строительных работ. Что касаемо инфраструктуры, то практически до самого участка асфальтовый проезд... Рядом школа и остановка общественного транспорта. На участке более чем в 30 соток будет находиться 6 элитных вилл, как вы уже поняли, с видом на горы и на море. У каждой виллы будет отдельная территория и бассейн, а также весь комплекс будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением. И для наших маленьких жителей будет детская игровая площадка. Сейчас он подготовлен для строительства и уже размежован под отдельно стоящие виллы. Получено разрешение и, как я уже сказал, подведены коммуникации. Мы готовы стартовать в первом квартале этого года. И, кстати, сейчас самые вкусные цены для инвестирования. Об инвестировании я пишу в своем телеграм-канале, оставлю ссылку в описании. Это было продолжение нашей космической Одиссеи. Мы запускаем планету Меркурий. Следите за развитием событий в наших дальнейших выпусках. Конечно же, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. До скорых встреч! too